Привет дорогие друзья, меня зовут Юрий. Сегодня покажу очень интересный сайт. Зарабатывать мы будем на пассиве, просто смотрим фильмы, читаем новости, сидим в социальных сетях и попутно получаем деньги на наш счет. Очень удобно, сайт на который мы сегодня будем зарабатывать называется Xteaser. Ссылка на сайт будут в описании под видео. А также я приготовил для вас видео, вам нужно его скачать и залить на свой YouTube канал. Сайт появился в насчете 2020 года и предлагает зарабатывать деньги при помощи своего расширения для браузера. Минимальная оплата за просмотр начинается от 1 копейки, минимальный вывод от 1 рубля. Заработанные деньги можно вывести на Kiwi, Яндекс Деньги и Пау по выплаты поступает моментально. Также на сайте действует партнерская программа 10% и 5 уровней в глубину. Переходим на сайт и нажимаем регистрация. Здесь вводим логин. Рабочий имейл. Пишем пароль, подтверждаем пароль. Проходим к и нажимаем создать аккаунт. Вам придет письмо на почту подтверждаем и входим на сайт. Когда мы попали в свой личный кабинет. В правом верхнем углу нажимаем «Скачать расширение» и нажимаем «Установить». Нажимаем «Установить расширение». Расширение успешно установлено. Нажимаем на него и видим статистику за сегодня. И переходим в личный кабинет. Также можем добавить свою рекламу, для этого нажимаем «Добавить рекламу». И выбираем. Во вкладке «Заработок» можем установить расширение, а также посмотреть стоимость. Вознаграждение за просмотр рекламы. Во вкладке «Вывод». Мы можем посмотреть истории транзакций, как видим я уже выводил здесь 100 рублей сегодня, так что сайт действительно платит. Кому видео было полезно ставьте жирный лайк, ну а нам пора заканчивать. Спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, до скорых встреч.